Носи сюда На видео снимаешь? Да! Потом в интернет выложим Сейчас помалываться, помалываться, брат. А ведь Путь останется в прошлом. говори, не си. Нет, не сейчас, когда бросишь, а потом. Ты не растерял навыки? Неси! Стефан! <смех> Стефан! Неси! Неси! Лекс! Неси! Алекс! Алекс, неси. Алекс неси! Неси! Неси! <смех> молодец! <смех> Ладно, Ирка, хватит. Дай ему витаминки. Да? Пускай витаминки.